В данном видео мы разберем основные типы заданий на совместную работу и посмотрим условия первого задания. Аня и Таня пропалывают в грядку за 5 минут, одна Таня за 30 минут, за сколько минут пропала в грядку одна Таня. Ну, давайте объем работы, а, то есть объем одной грядочки мы возьмем за единицу. Что происходит? Пусть Х это производительность Ани, выраженная в частях грядки. Ну, тут в минутах, поэтому давайте в минуту, в принципе, и выразим. Ну, а, соответственно, Y тоже самое. В тех же единицах измерения, только производительность уже Тани. Что будет? Нам говорят, что Ани и Таня пропалы в грядку за 5 минут. То есть, если мы объем работы поделим на их суммарную производительность, мы получим 5 минут, потому что мы как раз производительностью через минуты брали. Ну, а одна Таня, то есть единица делить на Y за 30 минут нам необходимо с вами найти за сколько они а одна очевидно вполне здесь можно перевернуть то есть у будет равно 1 30 и подставить в 1 то есть единица делить на x плюс 1 30 и равно 5 5 мы можем представить как 5 в 1 и перемножить крест на то есть будет 5x плюс 5 30 равно единице естественно 5 30 мы перебросим то есть 5x равно 25 30 ну и соответственно поделим на 5, это будет 5 30. В таком случае это x у нас 1 6. Ну а для того, чтобы найти время работы, мы объем поделим на производительность, то есть 1 делить на 1 шестую и получим ответ. То есть за 6 минут она у нас одна справится. Посмотрим следующее задание. Во втором задании в помощь садовому насосу перекачиваемся 9 литров воды за одну минуту, подключили второй насос, перекачиваясь тот же объем воды за 2 минуты. То есть в два раза медленнее у нас работает. Сколько минут эти два насоса должны работать совместно, чтобы перекачать 54 литра воды? Ну, для того, чтобы найти время, мы должны объем работы, ну, а в данном случае 54 литра воды. Поделить на суммарную их производительность. У одного 9 литров в минуту, а второй за 2 минуты. То есть он в 2 раза медленнее работает. Поэтому мы 9 делим на 2 и получаем 4,5 литра в минуту. То есть 54 делить на 13,5, что в свою очередь дает 4. То есть за 4 минуты они у нас справятся. Посмотрим следующее. В третьем задании Вова и Гоша решают задачи. За час Вова может решить на две задачи больше, чем Гоша. Известно, что вместе они решат 33 задачи на 1 час 15 минут быстрее, чем это сделал бы один Вова. Хорошо, за какое время Гоша может решить 20 задач? Ну что мы сделаем? У нас есть Вова, есть Гоша, есть Вова плюс Гоша по производительности. Нам говорят, что Вова может решить на две задачи больше. Поэтому Гошу мы примем x задач Так, больше за 2 минуты, так 20. Ну, в принципе, я так понимаю, две задачи больше за час. Все верно. То есть задач в час. Ну и, соответственно, Вова на две больше, x плюс 2, а задач в час. Тогда их суммарная производительность это x плюс x плюс 2, а задач в час. И нам говорят, что они решат 33 задачи на 1 час 15 минут быстрее, чем сделал бы один Вова. Ну, время Вовы при решении это было бы 33 на х плюс 2. То есть количество задач на его производительность, скажем так. Вместе они бы решили за 33 делить на 2х плюс 2. Ну и, соответственно, разница во времени составляет 1 час 15 минут. Естественно, 15 переведем в часы, потому что все в часах у нас будет. То есть, это 1 целая, 1 четвертая, ну или 5 четвертых. Ну что сделаем дальше? Естественно, приводим к общему знаменателю. Единственное, 33 давайте вынесем за скобку. Получается 2х плюс 2 минус х минус 2 делить на 2х плюс 1 х плюс 2. И равно все это хозяйство у нас 5 четвертым. Ну что мы можем в принципе сделать? Только подобные привести. Что у нас выходит? 33 двоечки замочтожаются. x на 2x плюс 1. x плюс 2 равно 5 четвертых. Ну еще обе части на 2 умножить. То есть 2 сократится. Здесь останется 5 вторых. Ну дальше перемножаем крест на крест. Что у нас с вами получается? Получается 66х равно 5 на х в квадрате плюс 3х и плюс 2. Раскроем скобки и приведем подобные. Останется 5х в квадрате минус 51х плюс 10 равно 0. Найдем дискриминант 51 в квадрате, то есть это 2601, ну и минус 5 на 10 и на 4, то есть минус 200, что дает 2401. Соответственно, х у нас будет равно 51 плюс 49, это корень из 2401. И делить на 10, то есть будет 10. Но х сторон нет смысла искать, потому что она получается 2 то есть 0,2 он задач не мог решать у нас. Следовательно, что выходит? Гоша может решить 20 задач. Ну, соответственно, чтобы узнать время, за которое он... Решить 20 задач, это количество задач, мы делим на его скорость. И получаем 2 часа. То есть 2 у нас потратит. И посмотрим следующее задание. В четвертом задании два промышленных фильтра, работая одновременно, очищают цистерну воды за 30 минут. Определите, за сколько минут второй фильтр очистит цистерну воды, работая отдельно. Если известно, что он сделает это на 25 минут быстрее, чем первый. Но опять, объемов никаких нет в литрах, в, в каких-то единицах, в кубических метрах. Поэтому мы весь объем принимаем за единицу. Пусть у нас X это производительность который измеряется, получается, в литрах в минуту у первого. Соответственно, то же самое Y у второго. Нам с вами говорят, что работая вместе, за 30 минут они очищают. Поэтому объем работы делить на их суммарную производительность – это 30 минут. Дальше. Второй очистить цистерну воды – надо узнать, если он сделает это на 25 минут быстрее, чем первый. Соответственно, если мы единицу поделим на x, мы узнаем, за сколько у нас первый, работая отдельно, очищает систему. Единицу поделим на y, естественно, второй. Ну и разница во времени, то есть из того, кто работает дольше, из большего времени вычесть меньше, мы получаем 25 минут. Вот по факту наша система. Естественно, в первом уравнении мы сразу можем выразить x через y. То есть, x плюс y в данном случае будет равно 1,30. Мы просто перевернули фактически дроби. Ну и соответственно, x будет равен 1,30 минус y. Почему выражаем y? Потому что y это второй у нас фильтр. И как раз нам, необходимо будет со вторым находить значение. Ну и подставляем. Только немножко давайте упростим. Не упростим, а приведем к общему знаменателю. Все равно это придется делать. Ну и подставляем во второе. Что будет? Единица делить на... 1 минус 30у делить на 30, минус 1 делить на у, и равно 25. Но мы число делим на дробь, поэтому дробь переворачивается. То есть 1 минус 30 y минус 1 делить на у, и равно 25. Остается привести все хозяйство к общему знаменателю. То есть будет 30у минус 1 плюс 30у. Равно 25 y на 1 минус 30 y. Увы, сократить ничего не получается. Поэтому будем раскрывать скобки. Все лево переносить. И проводить подобные. Манипуляции я в этот раз показывать не буду. Уже столько задач на решали. Думаю, самостоятельно сможете справиться. 750 y в квадрате. Плюс 35 y Минус 1 равно нулю. Следовательно, дискриминант равен 1225. Плюс... Так, здесь будет 3000, это 4225. Ну, соответственно, y1 у нас будет минус 35 плюс 65 делить на 2 на 750. То есть это, так, 750, сам пишу 7500. 30, так, хорошо. Ну, после сокращения у нас получается 30 на 1500, соответственно, это 1,50. Это его производительность. А нас спрашивают время. Для того, чтобы найти время, мы, естественно, объем делим на производительность и получаем в данном случае 50. И смотрим следующее задание. В пятом задании две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 16 рабочих, а во второй 25 рабочих. Через 7 дней после начала работы в первую решили перейти в 8 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов. Но опять, производительность нигде не указана, ни в каких долях. Поэтому что мы с вами сделаем? Вот давайте X. Это у нас производительность одного рабочего. Они все одинаковые, абсолютно рабочего в день. Производительность мы давайте выразим в частях работы. В день. При этом, естественно, объем работы весь возьмем за единицу. То есть, например, производительность 1,03, то есть он 1,03 работы делал в день, и а один рабочий бы всю работу сделал за 300 дней. Ну что у нас получается? В первой бригаде 16 рабочих было. Соответственно, производительность 16 умножить на х. Работали они 7 дней. Во второй было 25 рабочих. То есть 25х производительность. Работали они те же самые с начала 7 дней. Что потом происходит? 8 рабочих перешли в первую и со второй. То есть рабочих стало 24. То есть стало 24х производительность в день. А во второй 25. Соответственно, минус 8 это 17 х производительность тут. Сколько они работали, мы не знаем. Поэтому если мы умножим на y, это вот мы узнаем, сколько выполнили работы 24 рабочих за y дней. Но так как через y дней все это было выполнено, то, просуммировав работу здесь и здесь, мы получаем полный объем работы. И аналогично для второй. Вот по факту наша с вами система. Ну что будет? Будет 112х плюс 24хy равно единице. Здесь 175х плюс 17 xy равно единице. В принципе, можно, конечно, выражать x через y. Там, это будет очень гемороненько, Поэтому мы сделаем немножечко попроще. Мы умножим здесь на 17, здесь на 24. Чтобы у нас коэффициенты при x и y были одинаковые, мы смогли вычесть из одного другое. Что тогда получится? Получится 112 умножить на 17x. Плюс 24 на 17 y равно 17. Ну а здесь 175 умножить на 24х. Плюс 17 на 24 y равно 24. Ну и из второго давайте вычтем первое. Что получается? Х сразу вынесем за скобки. Вот здесь у нас 4200. Вот здесь у нас 1904. Ну и равно это получается 24 минус 17, то есть 7. Следовательно, x у нас будет равен 7 делить на эту разность. Она составляет 2296. Причем на 7 сокращается. Это 1 на 328. То есть производительность одного рабочего 1 328. То есть почти год он будет у нас работать. Ну и что у нас выходит? Нам необходимо y узнать. Для этого мы давайте вот сюда подставим наш x. Что получится? Получится 16 умножить на 7. Ну и на 1,328 дальше плюс 24 умножить на у на 1,328 и равно все это единице. Ну на 328 давайте умножим. Получается 16 на 7 это 112 плюс 24у равно 328. Отсюда 24у у нас составляет 216. Ну и соответственно Y равно 9. То есть 9 дней они работали после того, как поменялись. Ну а на весь заказ, естественно, у нас потребовалось 7 первоначальных и 9 после того, как поменялись. Соответственно 16 дней в сумме весь заказ выполнялся. Давайте посмотрим следующее. В шестом задании двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12, получается, дней. За сколько дней работы отдельно выполнит эту работу первый рабочий, если он за 4 дня выполняет такую же часть работы, которую второй за 3 дня. Ну, что мы с вами делаем? Опять объем работы принимаем за единицу. Y – это производительность первого частей работы в день, естественно. Y – для то же самое. Поэтому нам говорят, что вместе за 12 дней. Поэтому если мы единицу, то есть объем работы поделим на суммарную производительность, мы получаем 12. Ну а дальше говорят, что первый рабочий за 4 дня то же самое, что второй за 3 дня. То есть 4 умножить на x, то же самое, что 3 умножить на y. Вот по факту наша система. Нам необходимо узнать, выполнит первый рабочий, то есть нам нужно будет x находить, поэтому отсюда мы естественно y выражаем через x. То есть 4х делить на 3. И подставляем в первую. Что будет? Единица на х плюс 4х на 3 равно 12. Ну, 12 1 давайте напишем и сразу перемножим крест-накрест того, как пройдем к общему знаменателю. То есть, единица делить на 7х на 3 это 12 первых. То есть, 3 на 7х это 12 первых. Ну, отсюда получается, что 7х на 12 это троечка. Ну и следовательно, чтобы найти x, мы троечку делим на 7, умноженное на 12. Сокращается, получается 1,28. То есть он в день у нас выполняет 1,28 работы. Но в таком случае количество денег, которое нам понадобится, это единица делить на 1,28, что дает нам 28. Пишем в ответ и смотрим следующее задание. В седьмом задании завод получил заказ на партию штампованных деталей. Один автомат может штамповать все детали за 16. Через 2 часа после того, как первый автомат начал штамповать детали, начал работу второй такой же автомат. С производительностью у них одинаковая. И оставшие детали были распределены между двумя автоматами по сколько всего часов потребовалось на выполнение этого заказа. Ну пусть у нас S это количество деталей. Что у нас получается? Один автомат, у нас все детали за 16 часов. То есть, производительность автомата, это S делить на 16, у нас это для автомата. Естественно, производительность деталей в час. И нам говорят, что первый работал 2 часа. Соответственно, S делить на 16 умножить на 2. Это то количество деталей, которые он выполнил. Ну а дальше что происходит? Они начинают работать вместе. Следовательно, у них производительность становится 2S делить на 16. Потому что вдвоем работают. Работают неизвестно сколько часов. То есть давайте X часов возьмем. Ну и в сумме они должны набрать все S деталей. То есть складываем и получаем S. Естественно, можно обе части поделить на S. получается 2 16 плюс 2 16 x равно единице. Ну в принципе обе части можем умножить на 16, то есть 2 плюс 2x равно 16, 2x тогда равно 14, Ну и соответственно x равно 7. То есть, 7 часов они работали вместе. Но нас спрашивают, сколько всего потребовалось на весь заказ. Соответственно, это будет 2 плюс 7. 9 часов. Давайте посмотрим следующее. В восьмом задании у нас Игорь и Паша красят забор за 24 часа. Паша и Володя за 28. Володя и Y за 56. Не Y, а Y. Ну, опять же, объем работы принимаем за единицу. Потому что ничего нам другое не дано. У нас есть Игорь, есть Паша... И есть володя ну что мы с вами сделаем производительности давайте их сразу выразим то есть у этого x будет частей забора в час у 2 y у третьего z и нам говорят что игорь и паша за 24 часа красят. то есть если мы объем работы поделим на суммарную производительность мы получаем 24 дальше паша и володя за 28 то есть y плюс z уже суммарная производительность, и здесь 28. Ну, а Володя y, то есть суммарная x плюс z, получаем 56. Вот наша система уравнений. Ну, естественно, можно принимать со знаменателем единицы и перевернуть их. То есть будет x плюс y равно 1,24, y плюс z 1,28, и x плюс z 1,56. Нам необходимо узнать, за сколько они троем покрасят. Соответственно, нам необходима их суммарная производительность. То есть, это x плюс y плюс z. Ну, а так как у нас 2x, 2y, 2z, логично сложить все три уравнения. И получим 2 на x плюс y плюс z. Это вот 1,24, 1,28 и 1,56. Ну, в принципе, вот здесь можем умножить на 2 и... И в сумме получаем 3,56. Дальше что мы с вами можем сделать? Остается только разложить. 24 это 2 на 12. 56 это 2 на 28. В принципе можно еще разложить. 4 на 6. Ну а здесь 4 на 14. То есть придется на 14 домножать. А здесь соответственно на 6. И получаем, что 2 на x плюс y плюс z... Равно 14 плюс 18 на 4, на 6 и на 14. Хорошо. Ну тогда x плюс y плюс z будет равно... Так, 14 до 18 это в принципе 32. То есть 32 на 4, 6, 14 и уже двоечка. Ну и остается немножечко посокращать. Сократим 8... Сократим 4, сократим будет 2 и 3. То есть у нас получается 2 делить на 42, ну или 1 делить на 21. Но Это их суммарная производительность. Соответственно, вместе работая, они нам потратят объем делить на 1,21, то есть суммарная производительность, 21 час у них уйдет. Пишем 21 и переходим к следующему. В девятом задании каждый из двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 15 часов. Через 3 часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему присоединился второй. И работу над заказом они довели до конца. Ну, опять, что мы с вами сделаем? Давайте объем работы примем за единицу. Тогда производительность одного рабочего, раз они за 15 часов выполняют, это 1,15. Нам говорят, что 3 часа работал Первый 1, то есть 3 умножить на 1 делить на 15, это объем а, заказа, который выполнил за 3 часа первый рабочий. Дальше они начинают работать вместе, то есть их суммарная производительность, это 1.15, да, 1.15, 2.15. Работает неизвестно сколько часов, поэтому Y. Соответственно, вот такую часть заказа они выполняют. Ну а в сумме они должны выполнить весь заказ. Вот по факту наше с вами уравнение. Что выходит? Выходит 2y делить на 15. То же самое, что 12 делить на 15. Отсюда 2y равно 12. Ну и в принципе получается, что y равно 6. То есть вместе они работали 6 часов. Но нас спрашивают, сколько времени потратили на весь заказ. А весь заказ у нас же 3 часа тоже учитывается. Поэтому 3 до 6, то есть 9 часов потрачено было. Посмотрим следующее. В десятом задании один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой за 6 часов. За сколько они выполняют заказ вместе? Ну, вполне очевидно, что объем заказа за единица. Производительность первого в таком случае, раз он выполняет за 12 часов, 1,12. А второго производительность 1,6. Ну и тогда время, которое они потратят в часах. Ну, естественно, производительность в частях заказа в час у нас. Поэтому мы объем делим на их суммарную производительность. Получаем единицу делить. Так, здесь на 2 дамножить надо будет. То есть на 3, 12. Это то же самое, что 12 делить на 3 или 4. То есть понадобится им 4 часа. Посмотрим следующее. В 11 задании первая труба заполняет бассейн за 7 часов, а две трубы вместе за 5 часов 50 минут. А за сколько часов заполняет бассейн одна труба? Опять же, объем бассейна принимаем за единицу. Первая труба за 7 часов, соответственно производительность первой это будет 1 седьмая частей бассейна в час. У второй нам неизвестно, поэтому производительность второй мы примем за Y частей бассейна в час. И что у нас получается? Две трубы заполняю вместе за 5 часов 50 минут. То есть единицу делить на 1 седьмую плюс Y. Будет 5 часов 50 минут, то есть 50 шестидесятых часа. Естественно, можно сократить и вообще записать это как 35 шестых. Ну а дальше перемножим крест-накрест. То есть будет 1 седьмая на 35 шестых плюс Y на 35 шестых. И в результате должна получиться единица умноженная... Нет, не умноженное, то есть 35 6, просто единицы получится. Потому что здесь мы по факту представляем как 35 шестых деленное на 1. Естественно, немножечко сокращается. Получается, что 35y на 6 равно единице минус 5 шестых, то есть 1 шестая. Следовательно, 35y это будет единица, ну и y соответственно составляет 1 35. В таком случае время, за которое у нас вторая справится, это будет объем делить на ее производительность. Что составляет 35. Запишем в ответ 35 и посмотрим следующее задание. В двенадцатом задании плиточник должен уложить 175 квадратных метров плитки. Если он будет укладывать на 10 квадратных метров в день больше, чем запланировал, то закончит работу на 2 дня раньше. Сколько квадратных метров плитки в день планирует укладывать? Ну что мы с вами сделаем? Давайте мы x, это метров квадратных, он должен был укладывать в день то есть должен y это число дней это до того как на 10 он может больше сделать что получается если мы x умножим на y мы должны получить те самые 175 квадратных метров Но с другой стороны если он будет укладывать на 10 метров больше квадратных то есть x плюс 10 у него станет производительность в день то он проработает на два дня меньше то есть y минус 2 и получим те же самые 175 квадратных метров. Ну что мы с вами можем сделать? Давайте раскроем во втором уравнении скобки. Получаем x, y, минус 2x, плюс 10y, минус 20, равно 175. При этом у нас x, y, равно 175. Поэтому мы вот сюда можем сразу 175 поставить. Минус 2x, плюс 10y, минус 20, равно 175. Естественно, она И что у нас получается? Нам необходимо укладывать в день, то есть нам необходимо y найти, поэтому давайте сразу выразим x. x здесь будет равен 5y минус 10. Это если обе части поделить на 2. И подставим любое из уравнений. Например, в первое получаем 5y минус 10 на y равно 175. В принципе, на 5 обе части уже можно сразу поделить. Получим у минус 2 на y будет равно 35. Отсюда получаем у в квадрате минус 2у минус 35 равно 0. Следовательно, по теореме Виетта сумма корней в данном случае получается двоечка. Произведение корней в данном случае получается минус 35. Корни в принципе наклевываются сами по себе. Один из них 7, второй из них минус 5. Но минус 5 быть не могло. Естественно, будет 7. И это именно столько дней, сколько он у нас должен был проработать. Но она спрашивает, сколько квадратных метров. Поэтому что мы с вами сделаем? У нас есть выражение под х. Мы найдем х. То есть х будет 7 умножить на 5 и минус 10. 7 на 5 35, 35 минус 10 будет 25. Пишем 25 и смотрим следующее задание. В 13 задании при двух одновременно работающих принтерах расход бумаги составляет одну пачку за 12 минут. Определите, за сколько минут расходит пачку бумаги первый принтер, если известно, что он сделал это на 10 минут быстрее, чем второй. Ну, давайте ему что сделаем? и это у нас производительность. Ну, производительность уже по привычке, естественно, сказано. То есть это x-частей пачки в минуту у нас первый расходует. Естественно, y второй. Объем пачки мы возьмем за единицу. Что количество листиков нам не дано, поэтому мы можем так сделать. Ну и говорят, что при одновременном работе при одновременной работе за 12 минут они пачку уделают. Поэтому единица делить на x плюс y, то есть объем пачки на суммарную производительность, это будет 12. Ну и говорят, на 10 минут быстрее у нас первый справляется. Поэтому, если мы единицу поделим на y, мы узнаем время второго принтера. Единицу поделим на x время первого, первого принтера. И разница составляет 10 минут. Потому что первый на 10 минут быстрее, соответственно, время второго больше. Вот по факту наша система. В первом уравнении мы можем перевернуть то есть написать, что x плюс y равно 12, нам необходимо узнать первый принтер, то есть нам нужен будет x. Соответственно, мы выражаем y, то есть 1 двенадцатая минус x, и сразу пройдем к общему знаменателю, то есть 1 минус 12x делить на 12. И подставим во второе. Получаем 12 на 1 минус 12x минус 1 делить на x и равно 10. Естественно, приводим к общему знаменателю, получаем 12х минус 1 плюс 12х равно 10 x на единицу минус 12 x Раскроем скобки, перенесем все в одну часть, то есть 24х минус 1 равно 10 x минус 120 x в квадрате, давайте в левую часть, то есть будет 120х в квадрате плюс 14 x минус 1 равно 0. Найдем дискриминант, это будет 196 плюс 480, что составляет 676, ну или 26 в квадрате. Соответственно, x у нас будет минус 14 плюс 26 делить на 240, то есть это 12 240 или 1 двадцатая. Ну и соответственно, время у нас будет единица делить на 1 двадцатую или 20. 20 запишем в ответ и в принципе на этом разбор. Основных заданий на совместную работу закончен, перейдем к ранней теме.